Дети, я предлагаю вам съездить со мной на пикник В честь праздника Хэллоуин Мы возьмем с собой светильники из тыквы и зажжем их Будем жарить маршмеллоу на костре И рассказывать друг другу страшные истории Ну как вам идейка? Ну вот мы и на месте Первым делом нужно разжечь костер а также расставить и зажать светильники повсюду. Готово. Теперь доставайте маршмелоу, и я расскажу вам страшную историю. А кто брал маршмелоу? Я не брал. Я не брала. Ну вот, приехали. Получается, мы забыли самое главное еду. Виноват во всем организатор! Ладно, детишки, не будем друг друга обвинять. Я уже придумал, как мы выкрутимся из этой ситуации. Мы насобираем грибов, насадим их на палочки и будем жарить на костре. Так же, как и маршмеллоу. Вот, мы насобирали только таких грибов. Другие тут не растут. Вот и отлично. Посмотрите, какие они красивые. Выглядят очень празднично. А, Вы учитель. Ну что, настало время страшных хэллоуинских историй. Слушайте. История это про ведьму, которая воровала маленьких непослушных детей. А грибочки-то вкусные. Естественно. Они ведь красивые. Значит и вкусные. Это же как дважды два. Только не перебивайте. Слушайте дальше. Ведьма это жила в избушке, на курихножках. ножках. Так может это была Баба Яга? Ведьма! Чего вы так кричите? Я просто спросил. Может это Баба Яга раз в избушке на курихножках? ножках? Ведьма! Настоящая ведьма! Ну что? Попались, голубчики? Ну сейчас я вас. Что такое? Не могу к вам подлететь. Она пока нас не может тронуть, нас защищают светильники Джека. Ну погодите, сейчас я позабуду лесную нечисть на подмогу, и вам никакие светильники не помогут. Нам нужно скорее уезжать отсюда. Смотрите, кто это там? Леший? Колдун? Вампир. Вы что? Какой я вам леший? Я грибник. Дяденька Грибник, скорее зайдите в круг светильников, сейчас сюда лесная нечисть явится! Ах, вот она что, да вы мухоморов объелись. Скорее примите вот это противоядие, иначе худо вам будет. Получается, мы ели ядовитые грибы? Да, и у вас начались галлюцинации. Значит, никакой ведьмы не было? Не было и быть не могло. Ведь Млеших и другой нечисти не бывает. А вот ядовитые грибы бывают, и их много. Вам еще повезло, что вы немного съели, ведь вы могли и умереть. Поэтому в следующий раз, когда будете собирать грибы, сначала поинтересуйтесь, какие съедобные, а какие нет. И даже если вы собрали все правильно, не ешьте их, пока не посоветуйтесь с опытным грибником. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.